Всем привет, давно не виделись, ну и все такое в этом роде. Хотя мне безразлично, вы же знаете. Так вот, случилось со мной, короче, на днях ситуация интересная. С глубоким смыслом, как вы любите. Ехал я в автобусе, и на стекло около меня присел какой-то комарик. Комарик только бежала. Ну такая, мушка, не мушка, комар, не комар. В общем, присела эта штука рядом. Было раннее утро, я стал ее разглядывать. И она так мило стала крылышки свои чистить, выравнивать. Я не знаю, что конкретно она делала, но такое бытовое действие. Знаете, первое, что мне захотелось сделать, это раздавить это существо, это насекомое. Потом я на секунду буквально так одумался и думаю, стой, стой, ну что ты, посмотри, как мило, как она чистится с утра, тут, готовится. Может быть, у нее, в принципе, вся ее жизнь, это всего лишь один день, а ты тут раз, такой пальцем ее, хоп, и раздавил ну, как обычно делаем все мы почему вдруг резко остановился потому что буквально на днях шел я с дружбаном по лесной тропинке и он шел сзади меня и он говорит, я вижу, ты идешь впереди и там дорожка такая, да более известная и в одном месте там крупные муравитки здоровенные, они все время тусуются через тропинку глубокий смысл, да, такой это огромное предисловие в этом видео такое. Так вот, и он говорит, я смотрю, ты идешь совершенно не обращая внимания на то, что там муравьи тусуются, что у них там дела, жизнь, и прям кроссовками своими так шлеп, шлеп, шлеп, и он прям за мной шел и говорит, я наблюдаю, как ты так ногой раз, и дальше пошел. Ну то есть иду, вот, а он проходил и увидел, что там кипишь, короче, я там растоптал некое неимоверное количество этих муравьев, которые занимались делом. И я этого совершенно не заметил. Понимаете? Я пошел дальше. А он сравнил это все с неким апокалиптическим таким сюжетом, фильмом, я не знаю, представляете себе, как хотите. Так вот он сравнил это с тем, что живут себе существа, бегают, работают, там, выполняют какую-то свою функцию. Тут внезапно сверху хрять. Погибают десятки, там, я не знаю, может, сотни, <с> я не считал. Смешного в этом мало, но люди почему-то так все это воспринимают. И я дальше пошел, то есть я даже не заметил этого события. А у них там паника, они, наверное, спасают, раненых, там, кипиш, плач, вопли, истерика. Если они думают, если они размышляют и сравнивают их, к примеру, с нами, то там, наверное, кто-то кричит: Господи, за что? Там, прочее, прочее. Так вот, почему я мушку-то не стал убивать? Муравья, не муравья а это комарика. Я просто подумал, блин, ну я же не совсем уже зверь. А потом споймал себя на мысли. Да зверь? Конечно зверь. Чем мы отличаемся от них? Масштабами? Только этим. Многие люди живут в обществе, я, кстати говоря, общество вообще презираю. Почему? Потому что я считаю его толпой, я считаю его просто каким-то коллективным нечто, у которого нет своих личностных каких-то моментов, у которых есть общие идеи, общие цели. И я неоднократно озвучивал и говорил о том, что общество – это враг личности. И это логично, и это понятно для тех, кто размышляет на эти темы. Так вот, многие из так называемого общества, они мне говорили о том, что... Мы живем, цивилизация, мир, прогресс, много такое. В общем, такие шаблонные высказывания, шаблонные слова. Нет ничего этого. Есть единицы. Так же, как и муравейники, знаете, есть матка, которая всем рулит, всем заправляет. И у нее куча солдат, рабочих, охранников, там, и няник и прочих, прочих, прочих. То же самое совершенно. Мы почему-то считаем, что мы какие-то особенные, мы назвали себя цари природы, мы внезапно вдруг стали вопить о том, что мы дети Бога, что Он нас слышит, что Он помогает, превозносим Ему каждый день молитвы, возомнили о себе не весь что, причем в разных совершенно ипостасиях. Кто-то через политику, кто-то через статус, кто-то через моду, кто-то через шоу-бизнес, так называемый. Все это в кавычках, вы же понимаете, все относительно. Для меня, допустим, это все не имеет никакого смысла, никакого значения. Я к тому, что жизнь, она сама по себе уникальна. Будь то это нечто крохотное, то, что мы даже не видим своим глазом на молекулярном, может быть, даже уровне, на микроуровне. Либо это что-то гигантское. Как некоторые ученые заявляют, что есть такие штуки, как коллапсары, черные дыры, многое другое. Жизнь – это само по себе интересно, само по себе загадочно. Но есть ли между нами разница? В плане мира, в плане бесконечности? Нет. Если мир действительно бесконечен, если мир действительно вечен, мы всего лишь промежутки времени. Если вдруг, вот мы существуем, что-то произошло, какой-то гигант взял и пальцем размазал по стеклу всю нашу вселенную, весь наш мир одним махом. Многие, если успели, задались вопросом: за что, почему, как это произошло, почему мы этого не предвидели? Это все ерунда, на самом деле. Мне кажется, каждому из вас стоит задуматься над тем, что он есть, кто он есть. Не в глубинном формате, а хотя бы вот в обычном человеческом. Мне хотелось бы, чтобы вы немножечко попроще так взглянули на все то, что происходит, и оценили то, что вы делаете, оттолкнулись от того, что вы делаете, посмотрели, насколько это разумно, либо глупо, сколько это шедеврально, либо имбецильно. Любимое мое слово, кстати говоря. Потому что я не устану, пере... не устану повторять мы лишь промежутки времени. Короткие, чуть-чуть длиннее, еще короче. Самые длинные. Какая-нибудь есть в этом разница? Нет, конечно. Берегите жизнь, цените ее. Поймите, она уникальна. Как она появилась? До да хрен его знает. Что будет после того, как она исчезнет, ну, наша как минимум? индивидуальная, личностная. Я же говорю о каждом из вас. И о себе в том числе. Тоже не знаем. Когда у меня кто-то спрашивает, говорит, ну а как там будет после смерти? Я говорю, будет примерно так же, как до рождения. Он говорит, так я ничего не помню. Я говорю, ну вот, наверное, ты <смех> ничего и не будешь помнить. <смех> Видеть, ощущать, слышать, понимать. Просто пустота. Так ли это будет на самом деле? Я уверен, что да. Время покажет, а может ничего не покажет, и будет просто пустота. Странно получился ролик, да? Но я думаю, вам было интересно, потому что он был как минимум не банальный. Берегите себя, подписывайтесь, пишите комментарии. Знаете, когда вы реагируете и как-то активизируетесь, хотя бы в тех же комментариях, ну, мне интересней в последующем снимать видео какой-то маленький стимул что ли есть все водоварка